Добрый день! Меня зовут Логинова Лариса Алексеевна, я из Москвы, врач-ортодот. Сегодня посетила лекцию Константина Ромкина, причем несколько раз до этого я была очень в течение нескольких лет на подобных лекциях, и впервые Впервые я столкнулась, много слышала про Константина и так далее, но даже не предполагала, насколько человек обладает даром методического изложения материала, простым языком совершенно. да? Он говорил о сложных вещах. необыкновенно талантливый и сегодня многие вещи, которые как-то я не понимала, я, это проблема такая, которую можно изучать бесконечно, конечно, бесконечно просто, но сегодня очень многие какие-то вещи прояснили для меня, а проблема, которая посвящена его лекции, она необыкновенно актуальна в наше время, вот, и проблемы сустава, и мио, как они называются? Миоф миофасциальные боли и так далее, вот это вот все в наше время стресс, экология наша, очень-очень актуальна. Поэтому огромное спасибо, огромное спасибо Константину Ронкину, вот, замечательному, огромное спасибо руководству Мегастума, который приглашает и вот угощает нас, я могу сказать, такими лекторами необыкновенными, потому что попасть к Ронкину на лекцию, это дорого стоит, в прямом и в переносном смысле.